Баби Лида. Я сегодня на удухе включил такой эффект. Я сегодня вам буду показывать линфоксы, которые я знаю. И ч будет еще? Типа так. Ну вот. Первый.. Смотрите, я вот она, я ее кладу себе на голову. Фокус, ну смотрите, фокус, фокус, что Она исчезла, потому что. Ну, на вот этом, ясно? Ну, как у меня... как у меня еще кабаль. Ладно. Я ее сегодня, но тоже не хочу... Если нет, мне там стоит. Не, ну блин, этот эффект нельзя выключить. как так, Так. Ну, ну, ну, ну, ну, я делаю на А у меня только что пока.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 Ты можешь быть как What does he say my darling, my darling, my 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Так. Ну вот как-то так. Блин, вот такая вот вот вот, это видео максимум 20 минут. Глинчиком потеряли сейчас. Блин, сегодня вторник, назад уже идти. Кстати, я один день назад снимала видео, вы можете посмотреть. Он движется полно час две минуты и 0 секунд. Ну, короче, это моя орхидея. И вот с вами была Макс Калида. Пойдемте, что я скажу. Ну, Наверное, может. Ну может. Можно, да.